Арсений Петрович, мы все изучаем направление ветров, а задача состоит в том, чтобы повернуть их. Опять вам. О, не забывают меня, синегорцы мои дорогие. Это мастер Ромальгама, наверное, сообразил. <связывается> И откуда вам столько писать? Прямо удивляется. Из далекой страны Синегории. Откуда же еще? Это я сотый раз слышу. А что к чему, не пойму. Ведь когда обещали рассказать, а все тянете? Все завтра, до да завтра. Ну и что же, полярный день еще не кончился. Утро наступило неделю тому назад. И до вечера надо ждать не меньше трех месяцев. Завтра для нас с вами наступит не раньше октября. А, я сегодня улетаю. Стал быть так и не услышу обещанного. Ну ладно, Мичман, садись, расскажу. Только чур не перебивать меня. Хотите слушать, так слушайте и принимайте все на веру. Понимаешь, была такая страна, Синегория. На карте определить ее не берусь. Открыли мы ее, когда еще был учителем у нас в Затонске. Были там у меня три закадышных друга-приятеля из шестого класса. Бутырев, капитан, главный коновод и закоперщик, сейчас в золотые руки. Черепашкин Валерий, сочинитель-поэт, и Тимка Тимсон. Ну, этот на слова, не очень расторобный, но на кулак. Ух, хорошие были ребята. Отличники, пионеры, без страха и упрека. Будь готов, всегда готов. Вот с ними-то мы и открыли эту самую Синегорию. В Синегории жили три великих мастера. Славный мастер зеркал и хрусталя Амальгама, Искусный оружейник Изабар и знаменитый садовник, мудрый трон Садовая Голова со своей дочерью Мельхиорой. А потом в страну пришла большая беда. Злые ветры завладели Синегорией и посадили на трон самого ветреного в мире короля Фанфарона без четверти двенадцатого. Он запретил амальгами отливать зеркала. Оружейнику Изабару разрешил мастерить только флюгера и ничего больше. Дрон садовая голова мог выращивать только лишь одуванчики. А Мельхиора не знала, что она так хороша. Же? Да потому что все зеркала в стороне были перебиты ветрами. И когда, наконец, корабль мастеров рыбачего затона пробился к берегам Синегории, мастера не узнали некогда цветущей и веселой страны. Трех великих мастеров держали пленниками по дворце Фанфарона. О, король, ну, ветры раздуют твою славу на весь свет. Я знаю. Ну это. от нас самый лучший цветок. Почему бы твоей дочери не стать моей придворной ветреницей? Я желаю тебе стать моей ветренцей, а все отворачиваются от тебя. Так ты безобразна. Смотри. Неужели я так безобразна? Ты прекраснее всех на свете. Посмотри мне в глаза. Разве ты не видишь, как ты хороша? Нет, я вижу в твоих глазах только любовь, она слепит тебя, как и меня. Тогда подойди к водоему и посмотрись в него, вода скажет тебе правду. Ваше Величество, позвольте мне самой убедиться в моем уродстве. Разрешите мастеру мальгами изготовить хоть одно зеркало. М? Заставьте его отлить неверное стекло. Отлить такое стекло, сказал фан Три дня и три ночи плевал, шлифовал и гранил амальгама зеркало. Инфантик, гляди, как это зеркало коверкает человека Нос поперек лица Слава богу, что это кривое зеркало Мельхиора Мельхиора Мельхиора теперь убедилась, какова ты? Да. Ваше Величество, да. наше лица и прекрасный ли короля да. это колдовское стекло уродает, а лицо этой упрямицы оставляет неискаженное. Гамма вскоре предстал перед судом. Ветры слетались на судилище. Господин флегермейстер, там? Первым прибыл... Господин орд Ост. Северо-восточный ветер! Один, зюль, Вест! юго ветер! Господа ветры уже улеглись, то есть уселись? Где королевское величество, тишайший повелитель метров? Он фаран в двенадцатый. Признаешь ли ты себя виновным? Я виновен только в том, что не искажал прекрасного, не скрывал уродства, не льстил безобразию и говорил людям правду прямо в лицо. А сницев, гости, клыки, смотку погоды на аэродром давать. Асель Петрович! Асель Петрович! Да погоди ты! Петрович! Получил на еще на сыт, на еще Капка. На еще. Время уже. Такое время, а ты один позоришь на. Капитон! Ну чего пристало? Видишь, человеку снится что-то, можешь, кажется, обождать. Глаз-то, как же это? Кислота на работе попала. Ничего уставилась. Глаз то смотрит. Полная видимость. Нюшка, Нюшка, <звы> я мыться пошел. Да, отец-то у него не пишет. Убили, может. Да ну не может быть. Хотим вышек! <звы> хотим вышек! Откуда взяла? Лешка дурьков дал. Так, Лёшка у нас на заводе медяшку ворует, чиркалками торгует, а ты его приваживаешь. Ну и не твоя забота. А чья это еще забота? Чья? Ну скажи, чья? Отец, когда уезжал на фронт, что наказывал? И с сюрпризом этим распрощайся навек. До свидания нежели. Рима, я пошел. Тимсон, видал, как ему подсадили под глазом? Есть будто. Вот что ж, ты вчера не досмотрел. Ух ты, Тимсон. Здравствуйте, Корней Павлович! добрый Ватырев. Ты куда это? Время же на работу. Да тут дело у меня одно есть. Я бегом. Чтобы вовремя было, сегодня урок почетный выполняем. Спецзадания. Эта деталь на фронт пойдет. А на что эта деталь пойдет? Может на танки? Вполне а, допустимо. Или на Катюши. Возможно. Возможно и дело. Или на самолеты. Мысли мы и так. Тут лишние вопросы ни к чему. Спецзадание. А ты свою бригаду-то подтяни. Вон Лёшка Дурков дурит, палец повредил. На бюллетень пошел. Ничего, будет и Лёшка на месте. Ну так я бегом. Ну-ну. No, no. Зафиксируйте. Давайте я вас возьму, давайте я вас возьму. Давайте я вас возьму, давайте я вас возьму. Давайте я вас Горит два года в любую погоду. Нарывает, но прям терпежу, нет Да ну, да. ай -я -я. Доктор говорит, придется вскрытие делать Ай-яй-яй Вскрытие только покойникам делают, А ты еще заметно живой Я лично еще не замечал, чтобы покойники Зажигалками торговали А ты видал, да? Тогда докажи, ну так Граждане леди, зажигалки красной меди Вот что, Лешка, я не доктор Болячки твои класть под микроскоп не собираюсь. Но скажу тебе, чтобы ты сегодня же был на работе Понятно, Твоя? Моя, ну. Забирай, не приваживайся. Что он? На завод велел идти. Так кто же на мелепе? Ну говорит, Мало и что, все одно грозится. Ха! -ха, -ха. А здорово вчера вылепили. Глаз, как чугунка! Аж закуривать можно! Это берегуги вот так! Я пошёл! Облявшись крепче двух друзей! Деверь всем детям привет. Будь готов, всегда готов. Сколько дим, сколько лет. Гуден так, банджур, привет. Привет. Но, но, но, но, но, но. Ты не очень, а то знаешь, сверкнула шашка раз и два, и покатила. голова. Тимсон, дай ему скажу, валяй. ходуля, тебя предупреждали, чтобы ты бутырёва не трогал. Да? А ты видал, чтобы я его трогал? Видал? Нужен мне подумай, что же в песчаных степях аравийской земли Пригорные пальмы высоко росли. Тимсон, сказать ему все. Пускай знает. Пускай. Ходуля, это ты подговорил Бирюка, Митьку, Юрку с переправы, чтобы они капитана так. Да факт. А ты докажи. ну докажи. Докажи! Один раз, да? Вчера бы действовал, а теперь уж нечего. Один разок. Молчал бы. Молчу. Заври. Честный пионерский, отхвату верность. Я вам сигнал давал. Вот так новость. Еще что за нонор? Синегорцы? Чепуховина? Пошли! Ну и пусть их. Послов приветствия. 8.00. Отправил по назначению. А ну, мелкота, скользи. Кажется, ясно сказано. Очищай горизонт. Прошутация. Штель. Не курящие. Жаль. Минуточку. Собственные работы. Вы альбатросы. Мы волские. Чайки. Одно к одному, все в порядке, навеки и безвозмездно. Кино будем смотреть? Кино? Так билетов, наверное, нет. А у меня, то есть у моего товарища. То есть у моего товарища. Имеются. И как раз пять случайно взял. А пока потанцуем? Она. Вся кровь во мне остановилась. Берегись, сказал Казбеку, седовласый шах. Да, а что? Тогда скажите мне, кто такие у вас синегорцы? Не знаю. Вот, письмо получил. Синегорцы рыбачьего сатона приветствует <с вас на своем берегу по поручению штаба синегорцев Амальгама. А то дело у нас гянет. Правда, Сптикин мне по металлу отчитался, Марченко по госпиталю хорошо действует. Вот у меня все записано. Ладно, покажешь еще как-нибудь. Капитан, можно тебя от меня лично? От Тимсона вот. От всех нас, то есть. Верно, Тимсон? Говори. Ты, Капка, последнее время манкируешь? Это я манкирую? Да, манкируешь. Просил Тимсона, да, Тимсон? Точно. Вы уж как-нибудь пока без меня. Некогда мне. Особый заказ делаем. Ты что же, отрекаешься? А кто за рог давал? Клятву. Ну, Капка, знаешь, это же просто... прав Тимсон? Чего ж... Арсений Петрович когда уезжал, кого назначил? Я же не отказываюсь на вовсе. Только командором сейчас быть не могу. Занят с утра до ночи. Ну, Капка, знаешь, правда, Тимсон? Уж да. А ходу ли еще будет? Сказал, кажется, нет. Ну, пока ты, командор, мы обязаны тебя слушать. А будешь манкировать, то сами как знаем. Верно, Тимсон? Точно. Писем не было? Нет. Как, Камама, скоро приедет. Скоро. А почему она так долго не едет? Ты бы спать лучше пошла, Нюшка. Видишь, человек кушает, а ты тыр-тыр, тыр-тыр. Вот понимаешь, Нюшка, справедливости нет никакой. Работаешь, работаешь, а говорят, манкируешь. А как отманкируешь? Ну как, как? поприкают, вот как. Обиделись на меня, ребята. Ну и пусть их. Ну и пусть их. Нет, не пусть. Ребята свои, они какие-нибудь. Иди лучше спать. А ты мне еще ничего не рассказывал? А ничего. Ничего не будет. Вот понимаешь, Нюшка, есть у нас на заводе парень один, Мишка Терентьев, 27-го года рождения. И уже 27-го? Ну да. Так вот он, понимаешь, сегодня четыре с половиной нормы вырнул. Четыре с половиной? Ну что я тебе врач, что ли, буду? откуда он выгнал? Э, -э, э Рассказывай тебе. Идем лучше спать. Тогда я буду только в портада, только уходить ладно и скорее. это ты, оказывается, записочки флотским пишешь? Дай сюда. И запомнишь, что брать тебя этого никто не просил. Опять? Римма, я этому твоему флотскому ленточки пообрываю. Так и знаю. Yes, she did. Заговорчики, заговорчики, прекратить! Что за шум? Прекратить безобразие! Разрешите, я им по-своему -по два слова скажу. Очень хорошо. Как раз, кстати, прошу вас. Мастер башков Мичморк свет срочной службы. Вот тут молодые кадры на заводе готовлю. Разрешите? Рота! Слушай, вот что я хочу сказать, так частично, чтобы не нарушить военного секрета. Вот эти вот мои ремесленники, хорошо ли, худо ли? А выполняют сейчас специальное задание. И с превышением программы. Ну, кое-какие деликатные вещицы соображают для фронта. Так вот, я... Извиняюсь. Дразнить их, считаю, неуместно со стороны флотских. Точно! Недопустимый факт! Форменное безобразие! Какие такие между нами могут быть дразнилки? Дело-то не в том, как бить врага на суше или на море, а важно, чтобы его добить окончательно, шутки его возьми совсем. Тем более, что вот эти самые мальчики, балтийские сыночки, такого в своей жизни хлебнули, что иному его сне не приснится. Сташук, два шага вперед, шагом! Марш! За что представлен координу Отечественной войны второй степени? К Отечественной войны второй степени представлен за оборону дальних подступов к Ленинграду. И за спасение своего раненого командира. Полихин, За что представлен к Красной Звезды? За декабрьскую операцию на Ладожском озере? И за то, что обнаружил милю, выпрыгнул с корабля и оттащил ее от борта. Вот она штука какая. <къех> Стоять вольно. Впрочем, дело наше морское тонкое. если не в обиду бать сказано, у ваших ребят там, если спросим насчет, скажем, азимута или девиации, вряд ли соображают. Сташук, скажите нам, что такое есть девиация? В есть отклонение оси магнитной стрелки компаса от меридиана под влиянием каких-либо явлений, как, например, может быть... Присутствие железа или иного ферромагнитного материала вблизи прибора. Ну, ежели насчет синуса-косинуса, то и у меня ребятки разбираются. Бутырев, а ну скажите, Бутырев, какие вообще, допустим, бывают на свете фреза? Фреза бывают и употребляют. Радиусный, цилиндрический, спиральный, конический, угловые, хвостовые, торцовый, а также всякие прочие. Ну, хватит, хватит, хватит. Встанем в и стой, Покудова. Ну так да вот. Стало быть, будем знакомы. Понятен разговор? Тот уже, а? на Баню! о Ваню шагом парч! Тебя, что, что это? Не касается? Это что еще? Значит, пять человек возьмешь с пристани. Ты пойдешь со мной на подстанцию. А Бондарчук на пристань. Насчет подстанции договорись с Петрова. Да, я должна сигнализировать. Сергей Фомич, не проморгайте! Это может кончиться бог знает чем. У наших пионеров дело дошло до открытого столкновения с юнгами. Какие-то странные записочки с невероятным гербом. Смотрите, такой же знак на зеркале. Это целая организация, Сергей Фомич. Я вынуждена сигнализировать и изъять. А чего тут сигнализировать? Поговорить с ребятами по душам, узнать, как, что. Я здесь человек новый, Сергей Ходьевич. Для меня тут товарищ Гай работал. Видимо, большой фантазер. Я вынуждена многое искоренять. Да, трудная у вас работа искоренять, и изымать, и сигнализировать. Да. Прости, пожалуйста. Да? Слушаю, запишу. Кому? Сколько? Ну, посмотри, кому забили, нашим или юнгам. Да? <звы> Делаю. Три-ноль. Поздравляю. Сергей Польевич, Сергей Польевич, главные коноводы страшно скрытные ребята. От них ничего не добьешь. Давай. Сергей Владимирович, вы мне стекла побьете. но ну, где они, твои преступники? Вон. Давай их сюда. Приветствую. Что такое там у вас было? С кем? Ну, с нашим, ребят. Да ну, ничего особенного. Так, подцапались немножко ребятишки, но мы с мастером втолковали положение. Между прочим, ваши все затонские задирают. Но, но, но, но, но, ваши морячки тоже в долгу не останутся. Сергей Иванович, у меня к тебе просьбишка. Там у тебя катерок валяется без дела в Затоне. А если бы ты распорядился? Там ремонт-то ерунда, не знаю, двигатель, да еще кое-что. А для моих юнгов посудина. А то мы совсем здесь о сухо сухопутили. Вот к ребятам обратитесь. Только уж придется вам, товарищи морячки, покланяться нашим ребятам. У них свои законы, мальчишки, своя порука. Вот пусть сами договариваются. Да это договорились, да, Извиняюсь, нашим вашим. Вот они, голубчики. Прошу вас садить. Ну, так, значит. Синегорцы. Ну, Синегорцы, так Синегорцы, в чем дело? Может, вы все-таки расскажете, что это за такие? Синегорцы. С чем их кушают? Не хотите, не надо. Значит, не заслуживаю доверия. Руковожу комсомолом района. Народ как будто мне доверяет. А вот некоторые пионеры, именующие себя этим самым, как их? Синегорцы. Да, с Синегорцами. Не оказывают доверия. Плохо твое дело, товарищ Плотников. Ну. Извините, что я побеспокоил. Можете идти. Я считаю, надо сказать. А, Тимсон, решаю сиком и Ну, теперь стало быть решающее дело. Ставлю Затонским, бабушку в окошке. Ну, Юнги, держись за землю. У нашего командора. Вы уж извините, наши вашим. Так это а ты самый главный у них. Командор. Командор. Ну, здравствуй, командор. Сделай милость. Расскажи, что и как. А то живем в одном городе и даже не догадываемся, что есть у нас какие-то синегорцы. Хорошо. Только уж не смеяться. Вот тут у него все записано. Интересно. Очень интересно. Постой, постой, постой. А я где-то уж видел этот герб. Да я у Юрки у моего в тетрадке видел. А он давно у нас? Да, да ну! Да только дома. Что только? Дома его больно строго держат. Чуть на лодку не пускают, боятся. Что мы вот топить собираемся, что а? ли? Да, действительно, что... Родителей да. нужно уважать, потому что без них еще хуже. Ну, а все-таки, откуда затонские синегорцы Придумали такой герк. Это пусть Валерий расскажет. Он с Арсением Петровичем Гайем целую историю написал. Рассказывать? Интересно, послушаем. Интересно. Понимаете, была некогда такая страна, Синегория, И жили в ней три великих мастера Синегорца: Амальгама, Изобар и Дрон садовая голова. Но вот случилось однажды что страной завладел глупый король Фанфарон 1912. И злые ветры. И вот ветры преградили путь кораблям синегорцев. Так что друзья долго не могли попасть в Синегорию, чтобы помочь прогнать Фанфарона. А Фанфарон, между тем, уже успел бросить мастера амальгаму в темницу в башни дворца. Где заключена амальгама? Как найти его? Юнки с тобой? Они всегда со мной. Вот они, мои волшебные в А луч Луны будет стволом, по которому мои в и взберутся командами. Следи за тронным залом. Мы будем ждать тебя у подножия башни. Пошли. Пошли. Не возвращайся. до ночи и с ночи до утра, но спасу страну и мельхиору. А я добьюсь чудо с Лигерами, и мы покорим ветры и спасем страну. То посеял ветер, тот пожнет бурю. Отвага, верность, труд, победа. Отвага, верность, труд, победа. Давай рапорт. По металлому первое место заняла наша улица. Сейчас. Значит так, лому всякого, 133 кило, шурупчиков 140. Проходи. А ты? А я провел в госпитале для раненых громкое чтение, слух. А еще две книжки прочел сам про себя. Отвага верная. Труд победа. А я накрасил плакат против Лёшки Хадули и тому подобных типов. Отвага верная. Труд победа. Мирно! Товарищ-командор, мастер большого костра, пионеры рыбачего затона собрались по вашему сигналу. Зеркала проверены, костер зажжен. Ладно, хорошо. Ребята, Плохо делать, сейчас откажется. Ребята, я должен вам... Решил, все кончено. Ну, мне приходится. Мне надо сказать вам плохое. Арсений Петрович убили. Капка. Это ты верно знаешь. Мне Мичман сказал. Он сам там на фронте, на севере был. Он мне и зеркало Арсения Петровича, который мы тогда посылали. Ребята, горе и очень большое, только мы дело не бросим, сами уж как-нибудь одни. Я тут отказываться хотел, то забыть, и если когда манкировал, прямо сказать, так, мол, и так. Арсений Петрович что говорил? Что мы прежде всего пионеры, пионеры военного времени. В общем так, если ребята не против, то я согласен, как прежде. Кто за? Против. В общем, давайте своем нашу песню. Пускай кто-нибудь запевает а то у меня сегодня что-то горло простыло Прибыл по заданию. Присаживайтесь. У нас к вам дело одно, такого свойства. А мы ведь, кажется, с вами встречались. Возможная вещь. Допустимо, вполне. Вот не припомню только. Так насчет чего будет дело? Дело оборонного значения. Лежит там у вас в затоне катерок один. А мне уже мастер говорил. Это значит для вас. Прошпаклюем-то вы, пожалуй, сами. И рангоут, и текелаж поставим. А вот вы бы нам насчет движка помогли. Римма! Налей товарищу чая. Спасибо, не беспокойтесь. Я ведь чисто по деловому на минуточку. Дело неминутное. Я этот Барка знаю. С ним возни будет. Это ведь не ать-два, ать-два. И не на сухом месте веслами водить. Уж прям не знаю, что и сказать. Ну так помоги, будь другом. Ну а что, и директор или кто? Ну все-таки. У тебя авторитет есть, говорят. Говорят? Ладно, сойдемся как-нибудь. Ну, я пошел Погоди, чего спешишь? Благодарствую Сиди. Чего ж спешите? Отдохните. А кто это? Почему у него шапка назадом наперед одета? А позади козырька нет. Дядя-моряк. А что это у него на ленточке написано спереди? Это, чтобы знали, откуда мы. а, -а, -а это, чтобы не посидеться. Ну, Федянюшка, спи. Знаешь что, пойдем к мастеру сейчас. До свидания. Пошли. Кто тут? Мы с Тимсоном. Ну зачем? К тебе этот Флотский пошел. Ну, мало ли что, вот мы тут караулим. Тишевую. Вот, познакомьтесь. Черепашкин, старшук, шохов, старшук. Вот, корабль будем строить. Вместе корабль! Настоящий корабль. А с парусами или с машиной? А может так, чтобы с парусами паровой? Там видно будет, как получится. Уха, хорошо, если вот так вот с парусами и паровой бы. Как бы помчали. Забор дубовый. А обшивку починить кое-где придется. Ябдаляб не построишь корабль, да, Тимсон? Ясно. А! Лежит скелет полуистлевший, из глаз посыпался песок. Это еще вопрос, обязан ли я на этих моряков работать. Только и знают, что поднимают насмех нашего брата. А тебя дульков, кстати, никто и не просит. Работает только желающие. Значит, вопрос решен, беретесь. Взяться можно, Вот только дела хватит. <связь> Модель выполнена. <связь> <связь> Здорово, Валерка! Ничего. Здорово! Молодец, молодец, поплывает наш корабль. А да, из-за острова на Стрежень, на посту Ресной Волны, да? Хорошо. Дело сделано, а? И вот Ставьте! Вот здесь будет кухня. Не кухня, а камбус. Ладно, кухня. А вот тут будут койки. Порядочные люди в плавании их спят на рундуках. Койки. А корабль наш будет называться Арсений Гай. Ну это уж как начальник скажет. Нет. Пусть так и называется Арсений Гай. А кто это такой Арсений Гай? Это... Это один очень хороший человек. Ну значит, договорились. Договориться-то договорились, а ведь ходового инвентаря-то нет? Ну, раз договорились, значит все будет. Тефон найдет. Идёшь, а? И дойдем. Труд есть, отваги хватит. Верность найдется, победа будет. И дойдем. И дойдем. А что? Где дело хорошее? Без нас не обошлось. Там тебе и Синегоре. Голова. Вы такое слово патрахомиомахия. А? Нет, так я и думал. Это вора мышей и лягушек. <свят> кто из вас сухопутных мышей изображал, кто земноводных лягушек, вы в этом сами разберетесь. А я, признаться сказать, мало этому радовался. Такое.. Неописуемое время идет такая глупая возня между эдакими славными ребятами. А вот сошлись на хорошем деле и пошла, Сенегория. и пошла, Сенегория. пошла у вас славная дружба. Помянем друзьям благодарным словом этого человека. Верная. Доброе сердце было у него. Таких людей воспитал. Отвага, верность, труд, победа. Вот их боевой девиз. Пусть это сначала игра была. Сказка, тихая думка у костра. И вот, глядите сами, в славном деле пригодилось. Ну, открывайте торжество! Oh Да, наследила война. Сколько не вылавливали, а вот и до нас одна доплыла. Капка, ты только маме не говори, а то мне такое будет. Вот как нескладно всегда выходит. Самое интересное начинается... А я уже не запишу. Ну, ты брось это, Валерий. Ты, наверное, не очень сильно ранен. Нет. Доктор сказал уже, хабитус. А когда уж так говорят, значит, крышка. Ну, это еще неизвестно. Это ты зря. Брось это, Валерий. Нет, ты вот что. возьми тетрадку, ты напиши там все подробно и про меня тоже. Ты как про это напишешь, а, Капка? Ты напиши, ему было очень страшно, потому что только первый раз в жизни ему приходилось умирать, но он не струсил нисколько. Напишешь? доктора а это не несет... доктор доктор что такое хабитус это опасно хабитус хабитус бывает разный хороший средний плохой хабитус это телосложение а у меня есть хабитус и довольно приличный спасибо доктор Хабитус это совсем не опасно. Доктор говорит, что у меня тоже есть хабитус. Хорошие у нас хабитусы растут. Ну вот, скоро Юнгов домой в Ленинград провожать будем. А наш то хабитусы. Дрались, дрались, а как расставаться? Так сами добровольно, катер подарили. И пойдет Арсений и Гай вверх по Волге, по Шекснерике, на Негу, на Ладогу. Доктор, а что, если с ними Валерку отправить? Чистый воздух. Интересно. Поправка здоровья. Капка. Ну, капка, как хозяин корабля, непременно должен ехать. А Тимсон? Ну, ну этого, ежели не пустишь, так сам убежит. И поплывут наши ребята в свою Синегорию. Ну, давай, давай. Ну давай, давай, давай жидач, Ну, давай. давай. Ну, что остановился что на самом интересном месте? Прекрасная Мельхиора томилась в плену в грязном подвале, куда бросил ее фанфарон. Злой, жестокий Нордост завалил снегами прекрасные берега Синегории, сковал холодом землю, заморозил море и преградил путь кораблям Синегорцев. Но мастера рыбачего затона не струсили. Не такие это были ребята, они вроде вас, морячков, храбрые и одеты похоже. Они пробились на корабле сквозь бури и бюги. Три храбрых мастера Синегорца вооружили своих воинов славным оружием. Они прибыли к берегам Синегории и на легких лыжах бросились ко дворцу Фанфарона на штурм. А дрон садовая голова на лыжах не мог, у него в коленке ревматизм был. Так он на своем ходу, самоспуском. Ветров. А задача состояла в том, чтобы повернуть их Новые флюгера и ветры пали к ногам победителей. когда увидел их и до того он перетрусил что все пошло у него в голове вверх тормашками и задом наперед Освобожденной Синегории друзья подняли знамя, радуги, юнка и стрелы, отвага, верность, труд, победа. Ну и я там, конечно, был, ничего не позабыл. Взял на заметку для истории вот вся сказка о Синегории. город Ленина.